Земельный вопрос, отчет губернатора Севастополя и токсичная стометровка. Это программа «Качаем прессу». Меня зовут Алена Иванова. Здравствуйте. В Севастополе прошли слушания по проекту правил землепользования и застройки. Громко, но с конструктивом. Оно и понятно. Земельный вопрос едва ли не самый важный вопрос в городе-герое. По итогам слушаний поступило порядка 8 тысяч замечаний и предложений. Теперь их все нужно обработать, учесть или аргументированно отклонить. С этим будет работать согласительная комиссия, в состав которой войдут депутаты, чиновники, муниципальные органы, а в некоторых случаях и сами заявители. По прогнозам, готовые ПЗЗ не стоит ждать раньше сентября. Такие сроки в эфире СТВ обозначил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Настраивались на сентябрь, но, возможно, это будет чуть дольше, потому что надо будет работу сделать очень серьезную. Я считаю, что к моменту, когда мы вынесем на правительство последний вариант документа, мы должны понимать, что ответили на все поставленные вопросы», — сказал губернатор. «Если говорить о самих слушаниях, то было там все. Провокации, непонимание, крики, попытки схитрить и глупые вопросы». Ход слушаний «Форпост» отражал в публикациях на сайте и в нашем YouTube-канале. Но стоит отметить, несмотря на все острые углы, очевидно, что чиновники очень хорошо подготовились к слушаниям по ПЗЗ и к самому документу. Ответы на вопросы граждан-чиновники давали вполне компетентные. Сейчас генеральным планом показываем, я к примеру просто рассказываю, там, где сейчас земли сельхоз по 4,5 сотки разделены, рисуются... Да, рисуется именно зона да, и, и обозначается объект федерального значения. Если он там размещается, это изъятие земельного участка в соответствии с генеральным планом. Правила землепользования и застройки не изымают земельные участки и не сносят объекты капитального строительства. А самое главное, в этот раз власти показали готовность идти на компромисс и удовлетворить некоторые желания людей. Теперь осталось, чтобы и граждане были готовы идти на компромисс. В общем, есть надежда, что окончательное принятие ПЗЗ не за горами и не получится, как с принятием генерального плана. В июне в Балаклаве должен был открыться стадион «Горняк». И, как вы понимаете, раз мы об этом говорим, в июле никакого открытия не состоялось. Хотя еще в мае, по словам главы управления по делам молодежи и спорта Сергея Резниченко, готовность объекта составляла свыше 90%. И уже стартовал набор тренеров и техперсонала. Но внезапно выяснилось, что на строительство где-то потерялись 12 миллионов рублей. По версии следствия, руководитель компании в период с февраля по июль 2020 года похитил часть полученного компанией «Аванса». Средства он получил под предлогом оплаты оборудования и стройматериалов, которые, по всей видимости, приобретались по низкой цене или вовсе на объект не поставлялись. Во время следствия обвиняемый возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме. Однако дело все равно дошло до суда. Коммерсант обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Интересно то, что за последние несколько дней это второе обращение о мошенничестве при реконструкции крупных спортивных объектов на территории города. Может на стадионе Горняк проклятие? Потому что, если вспомнить, то с 2018 года один подрядчик сменяет другого. Контракты расторгались, то из-за предписаний прокуратуры, то из-за малой результативности работы. Сейчас денежки испарились. Сейчас реконструкцию стадиона выполняет другой подрядчик. И неизвестно, когда же доделают эти недостающие 10%, которых Горняку не хватало в мае. В конце июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитался перед депутатами о работе правительства за 2021 год. Доклад градоначальника продлился более 40 минут. Глава города рассказал об основных успехах в развитии Севастополя. Однако самая интересная часть началась после официального доклада губернатора, когда народные избранники смогли задать десятки вопросов наиболее волнующих севастопольцев. Некоторые проблемные вопросы так и не нашли своего отражения в отчете. Например, один из самых волнующих вопросов связан с генпланом. По словам Михаила Развожаева, генеральный план Севастополя будет актуализирован к декабрю 2022 года. И в 2023 будут проведены общественные обсуждения готового проекта генплана согласно законодательству Севастополя. Не обошли стороной и вопрос о бездомных животных. Решить проблему городские чиновники обещали еще до конца прошлого года. Один из парламентариев привел в пример случаи нападения собак на людей, которые не так часто, но все-таки фиксируются в разных районах Севастополя. По словам губернатора, приют в городе появится, но вряд ли до конца этого года. Развежаев сказал, что когда речь идет о том, чтобы помочь людям или животным, все-таки выбирается первое – но, как мне кажется, помочь бездомным животным взаимосвязано с людьми, так как люди страдают от укусов собак. Несно, когда уже будет построен медицинский кластер. В самом начале рассчитывали завершить первый объект в конце прошлого года. В феврале 2021 сроки сдвинулись на 10 месяцев. Сейчас губернатор заявил, что подрядчик отстает на 8 месяцев. Еще один долгожданный для горожан объект обещают ввести в эксплуатацию в 2023-м. Проект реконструкции канализационных очистных сооружений «Южный». Проходит госэкспертизу поэтапно, чтобы ускорить процесс строительства. Закрывать выполненные работы по тем расценкам, которые были в смете в старой, значит, подрядчик не готов. Ну, потому что они там теряют существенные средства. В настоящий момент новая смета по двум больницам находится в, в главгосэкспертизе. Мы рассчитываем, что уже где-то с августа месяца интенсивность строительства возобновится. И если у севастопольцев еще есть надежда на скорое завершение частных сооружений Южный, то жители Байдарской долины могут забыть о проведении центральной канализации. Михаил Развожаев заявил, что этому мешает охранная зона основного источника города – Чернореческого водохранилища. В общем, почти все важные вопросы продолжают быть незавершенными и откладываются на потом. Конечно, хочется верить, что все эти приблизительные сроки, названные губернатором, действительно осуществлятся в этот период. Жители и гости Севастополя отдыхают на пляжах под звуки электроинструментов и с запахом краски. Для Крыма это, как мне кажется, вообще неудивительная история. Ведь нельзя же готовиться к сезону заранее и делать все до начала лета. Согласно официальному распоряжению губернатора, все городские пляжи необходимо было подготовить к приему отдыхающих до 15 июня. Но, видимо, операторы пляжей плевать хотели на распоряжение. Так, на пляже Вучкуевки севастопольцы и гости города вынуждены отдыхать у моря с шумом пил и молотков. А желающие посетить пляж в Андреевке никак не могут сделать это в цивилизованных и комфортных условиях из-за ужасного спуска. Как можно видеть, к оборудованному спуску действительно есть вопросы. Значительные фрагменты облицовки отсутствуют, бетонные парапеты не выглядят безопасными, а на протяжении всего спуска то тут, то там обнаруживаются кучки строительного мусора». Беспредел с пляжами в городе Герой на этом не заканчивается. Так, у пляжа Аквамарин возродился шлагбаум. Севастопольцы не смогли припарковать машину в привычном для них месте. На пути у них стал гражданин в шортах и шлепанцах, обозначивший себя, по словам севастопольцев, как представитель. Но в Аквамарине уже традиция незаконных шлагбаумов. И я уверена, что это не последний случай в городе. Когда же этот беспорядок прекратится, и мы, жители города, сможем спокойно наслаждаться отдыхом в городе-герое? Риторические вопросы. Пару дней назад я ездила в Ялту и почувствовала себя в настоящем муравейнике. И нет, я не о количестве туристов, а о количестве машин. А если еще точнее, то о проблемах с проездом. Машины припаркованы где попало, у запрещающих знаков и в узких улочках. Чтобы выехать, приходится следовать по дворовым лабиринтам с задним ходом. В разгар сезона местные берутся за голову, потому что оставить машину негде. Внезапные ремонты во дворах вынуждают ставить машину на дороге, где твою машину может забрать эвакуатор. Всему виной отсутствие нормальных парковок. Есть платные, но... Большинство у ялтинских парковок вообще не имеют документов и права на осуществление какой-либо деятельности. Просто знак платной парковки поставили и деньги требуют. У местных жителей остается только два варианта – либо за парковку платить, либо штраф за неправильную парковку. На въезде в саму Ялту стоит труп теоретической парковки, которую по каким-то причинам не достроили. Все, конечно же, привыкли к недострою и не обращают внимания. А хотя, если взяться, можно решить проблему с парковкой в городе. Но пока да, если поехать в сезон в Ялту на своем автотранспорте, то нужно быть готовым к тому, что часть своей прогулки в городе счастье вы проведете в поиске стоянки для машин. Такое себе развлечение, если честно. Вам, наверное, тоже надоело, что автобусы приходят не вовремя, нормального расписания транспорта нет или нужный вам автобус проехал мимо. Кажется, в скором времени проблема решится. В Севастополе разработают современную систему контроля пассажирских перевозок. Система будет следить за соблюдением расписания автобусов, оценивать пассажиропоток и фиксировать все на видео. Звучит это, конечно, слишком сказочно. Кроме того, она будет предусматривать изменения в процессе перевозки. Например, возможность запуска одной или всех задействованных на маршруте автобусах по другой трассе, добавлять или удалять при необходимости дополнительный рейс, снимать с линии транспортное средство или его водителя с замены или без. Вы тоже не совсем поняли. То есть, каким-то образом маршрут будет изменяться. Непонятно, как это будет работать и действительно ли это упрощает жизнь жителям. Понятно, что система выгодна государству, так как она будет отслеживать всевозможные нарушения. Может, я не права и система действительно улучшит нашу жизнь? Интересный факт, что на разработку системы контроля пассажирских перевозок будущему подрядчику отведено всего два месяца с момента подписания контракта, тогда как создание и запуск полноценной и масштабной системы, по оценкам директора департамента транспорта, требуют нескольких лет. Хочется верить, что все будет сделано не тепляп и для галочки. Будем следить за событиями. Однажды ко мне подошел полицейский и спросил. 100-метровка друг молодежи? Теперь, видимо, 100-метровка не только друг молодежи, но и друг полицейских. Для тех, кто вдруг не понимает, возможно, есть такие. Что за 100-метровка? Это часть набережной Корнилова находится в артиллерийской бухте Севастополя между улицами Маяковского и Айвазовского, где в далекие 90-е возникли многочисленные заведения общепита. Да, так и прижились. Сейчас это место тусовки молодежи. Прямо на тротуаре устраиваются и дискотеки с курением и алкоголем. Со всеми вытекающими. Горожане часто жалуются чиновникам и силовикам на шум, нецензурную брань и потасовки. И вот губернатор города рассказал про активное включение силовиков в жизнь стометровки. «Первое, что надо сделать на стометровке, это навести порядок, в смысле законности», – сказал Развожаев. «А может, первое, что надо сделать, это создать место для отдыха молодежи?» «Ну хорошо, будете вы следить за порядком. Любители такого активного отдыха уйдут и найдут другое похожее место. Я сама, если честно, не любитель стометровки, но если мы с друзьями хотели где-то весело провести вечер, то это единственное место, о котором мы знаем». Власти должны были разработать и реализовать программу инфраструктуры организации «Досуга молодежи». Но прошло уже 4 месяца, а ее по-прежнему нет. И, скорее всего, не будет. Как мне кажется, все это ненадолго. Но ну, будут они патрулировать пару месяцев, потом перестанут. И все вернется на круги своя. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. А с вами была Алена Иванова в программе «Качаем прессу». До новых встреч!